Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы рассмотрим тему такую, как можно ли их хранить хвойники или растить хвойники в квартирах и на балконах, на балкониках и тому подобное. Я вам скажу так. Ну, я сторонник того, что хвойные выращивать в квартире и вообще в закрытых помещениях я не рекомендую это во первых первое что, что для меня самое главное и важное то что ухвойные хвойные это уличные растения второе хвойные имеют свой мир и не надо к нему лезть и как-то в него внедряться у вас свой мир в квартире на, на балконе там вы сохраните инструмент стремянки что там вы, я не знаю мало ли сто, может быть у кого-то просто столик сидит, там кофе попить выходит. А у хвойных свой мир. Для того чтобы они росли и радовали их жизни, как говорится, им ну, нужно простор или свой, свой мир. Свой мир можно сделать в теплице. Можно сделать на балконе. Я не спорю, где-то на балконе можно сделать это. Но вы учтите, что если вы сделаете это, то у вашего там ничего не должно быть. Вы заходите только следите за хвойным. Все как они обитают. Не, то, не потому что будут расти у кого-то, кто-то может возразить и скажет, ну как же, у меня же растет, у меня же растет, я там просто поставил, вот она и растет, да. Она может год, а может и полгода порасти, а потом скажет привет, гуляй, Вася, все, я умываю руки. Поэтому растить полностью и долго вообще не, не, я не вижу смысла, и вы не сможете это сделать. Может кто-то сможет, у кого-то есть опыт, напишите в комментариях, кто вырастил там елку или растил по пять лет. Но я вам скажу честно, что навряд ли найдется такой человек, если найдется, дай бог. То есть, или он соблюдал очень хорошую, хорошую постоянную атмосферу, которая хвойникам очень нравится. Хвойные растения, это уличные растения, еще раз повторяю, это просто ну как, как свой мир, я еще раз объясню, просто чтобы не уходить далеко от темы, я скажу так. Вы, например, живете в квартире, вы там обитаете, да, ну вы живете. А им жить с вами, извините меня, ну как на подоконнике, вы задернете штору и все, как бы, все нормально. Нет, так не пойдет. Хвойным нужен свое место, где они будут расти, развиваться также мечтать думать о будущем я не знаю это, там у них свое мировоззрение миросоздание, поэтому размнозаться -то как тогда там тоже где то есть такое поэтому я советую все хвойники растить и выращивать в открытом грунте или же сделать такую теплицу, ну, к примеру, как у нас, или сделать им свой мир, свое, свое отдельное помещение, в котором можно будет просто сидеть и просто расти, понимаете? Где вы пришли, поухаживали за ним, и все. И опять же, это место нельзя забывать, потому что вы, как бы, владелец этого этого всего, и вы в ответе за, того, за тех, кого приручили. Это одно. Второе. Хочу сказать следующее, в теплице и квартире вырастить можно, но вы поймите что прежде чем вы вырастите, вы, во-первых, когда вы вырастите, оно сразу же пойдет у вас в грунт, то есть это не просто в грунт, вы как бы. Поставили, дорастили его в квартире там, до определенного роста То есть зимой поставили Оно выросло у вас весной Вы пересадить должны обязательно Иначе оно у вас Оно не будет маленьким Оно не будет развиваться Оно не будет большим Оно никаким не будет Поймите это правильно От слова вообще я, я полагаю, что нельзя Вот у меня, например, есть еловый микс Он посажен в этом году месяц назад я вытащил его из открытого грунта и посадил вот он дал уже новый побег новый побег я его обрезал стволики освободил убрал стяжку которую мы стягиваем растение здесь штук 20 сеянется сеница трехлетка. я сажал год он порос и вот что у меня получилось я все стволики оголил аккуратненько все промыл там что внутри ничего не собиралось. но он уже дал хорошие побеги вот и вы думаете если я его оставлю расти в горске в лето он, он ужасный. вот это ветер задувает вот так вот у нас да и я не пойму почему так надо смотреть потом, ладно. Так, на чем мы остановились? На том, что вы думаете, что он будет расти и за лето он еще больше вымахать? Нет. Однозначно, он его надо будет пересаживать в грунт и там, чтобы он рос и радовался жизни на абсолютном месте, он чувствовал вот эти ветра, чувствовал все. Если сейчас его пересадить, даже когда он пошел, ну, конечно, в зиму уже нельзя, сегодня уже 7 декабря, я посадил его в начале ноября. Вот он дал побег и остальные растения, которые я мучил, тоже уже пошли и там и самшит пошел. Я покажу довольно. Поэтому вывод. Давайте придем к тому, что вот здесь вот, да, у меня тут идет черенкование, у меня идет вот в контейнерах черенкование. Вот туя, которую мы посадили, вот да, она растет, она даже побег дала чуть-чуть видно, да. Можжевельник тоже у нас хорошо пошел, то есть с этим проблем нет. То есть если вы организуете то ту атмосферу, которая должна быть, тот климат, который должен быть для роста хвойных, то вы получите два результата, я скажу, немало не результатов. То есть, чтобы организовать, надо температуру держать примерно от 18 до 24 градусов. Но ну, сегодня у нас тут вот 20 градусов тепла тут. Но тут очень большая влажность. Для посева семян это категорически неприемлемо, потому что они все полягут. переувлажнение почвы. А для черенкования, к примеру, это очень хорошо. Для черенкования в том смысле, что черенок он будет набирать, он влажность берет через хвою. И рост происходит все-таки через хвою, хоть вы обрезали корень, вы думаете там нарастает, что все питание он получает через хвою и корневую нарастает через нарастивает через хвою тоже, поэтому Вариант один, или делать теплицу, тут хорошо у меня падает свет, тут отопление хорошее, то есть независимо от дома. Дома вы опять же, вы дергаете это отопление, ручку отопления дергаете туда-сюда. Кому-то холодно, кому-то жарко, кому то, холодно, кому -то, жарко, кого -то дует, кому-то наоборот проверить надо. Поэтому вы же живете в семье, вы поставили дома на подоконнике и думаете. Просто вопрос некоторые даже задают, а можно мы на Новый год поставим? там ну, Новый год у нас... С 1 по 14 вы прекрасно знаете, и сколько у нас стоят елки, А так занести, ну тоже вам не весело будет, я думаю, чтобы занести на полчаса. Вот Нового год встретить с и быть довольным. Нет, надо посадить ее во дворе, вырастить, где-то примерно, как у меня вот ель стоит обыкновенная. Я ее формирую, и уже 15 лет, и она довольно-таки хорошая, даже больше уже. Ну, на этом вопрос, я думаю, закрыт. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте. То есть, главное, что мы выяснили, я, мы с вами, что хвойные надо держать в своем мире, дать им свой мир. То есть, открытый грунт и определенное помещение. Если вы даже это делаете на балконе, то вы должны обеспечить их светом, как у нас тут полностью по кругу свет, вот только раз стена и два стена, остальное все по свету и солнце у нас встает, он там и оно идет и в обед оно вот здесь над нами и здесь жара, я бегу быстрее открывать у нас есть и форточка, проветривать и все нормально получается, все нормально, да по поводу черенков сразу будут вопросы я знаю что я снимаю видео Сни... видео я не выпущу пока не будет результата результат какой будет я сейчас вам не скажу я зачеренковал это уже промышленных масштабах где-то около 800 штук черенка еще буду черенковать здесь содержание хвойных дома зарастить да, вы их можете да но и учтите что не более, чем дорастить А растить дома Тем более в вазонах Это надо очень хорошо ухаживать Надо им чуть ли не Влажность увеличивать Там, Ну, постоянно следить за ним Так вот что-то получится А так, ну, я не знаю просто. На этом все С вами был Евгений Филимонов И питомник Войны Дворик Всего доброго Всем спасибо, всем удачи!